Видимо, этот песик решил помочь хозяину сэкономить на воде, когда начальник на работе сказал, что больше материала не будет и нужно сделать из того, что есть. Кажется, у женской сумочки появился настоящий конкурент. Тот момент, когда ты попросила помощи свою девушку. Видимо этот приятель прирожденный снайпер. Даже собаки знают, что перед прыжком в бассейн нужно хорошо разогнаться. У каждого на работе бывает неудачный день. Катание на сноуборде явно не для всех. Когда ты устал на работе и очень хочешь спать, но никак не можешь пропустить ужин. Это все, что нужно знать о женском футболе. У каждого есть такой друг, который постоянно все портит. Похоже, что этот парень нашел проход в другое измерение. похоже что в этих автоматах вообще нельзя выиграть тот момент когда ты хочешь быть немного злодеем В следующий раз покидать мяч в кольцо он сможет только весной. Кажется, этот парень решил поиграть сразу в несколько автоматов одновременно. Все-таки мгновенная карма действительно существует. Кажется, эти парни не очень обрадовались новому покупателю. Видимо, этот парень не ищет легких путей. Интересно, из чего сделана эта удочка? <связывая> Пожалуй, это самые серьезные разборки, которые я видел за все время.